Всем привет! Сегодня узнаем о древнейшей в мире цивилизации, способе увеличить урожайность при помощи света и распознать полезные ископаемые. Подробности далее в программе «Новости науки» с Ралиной Киряевой. Итак, в мире... Группа ученых из археологической службы и Института археологии Индии получила новые данные, свидетельствующие о том, что инская цивилизация по времени существования предшествовала Древнему Египту и Месопотамии. Проанализировав методом радиоуглеродного и оптического датирования фрагменты керамических изделий останки животных, найденные на территории Индии и Пакистана, ученые пришли к выводу, что харабская цивилизация существовала еще 8 тысяч лет назад, то есть она была основана на 2500 лет раньше, чем предполагалось. Уже в те времена хорапцы строили города с хорошо организованной инфраструктурой, а также хорошо владели ремеслами. А в России ученые Томского политеха нашли способ увеличить урожайность тепличных растений с помощью света. Политехники провели исследование влияния спектрального состава облучения на урожай тепличного салата. Оказалось, самым благоприятным для его роста и развития является сочетание белого и красного света. Такое освещение позволяет ускорить созревание урожая на 4-5 дней. Исследование влияния спектрального состава на сельскохозяйственные растения ученые ТПУ проводят с помощью разработанных в УЗИ фитотронов, прототипа интеллектуальной теплицы с возможностью контроля и изменения характеристик облучения и микроклимата на любой стадии вегетации исследуемых растений. И напоследок в Татарстане недавно были подведены итоги конкурса на лучшую научную работу студентов КФУ. Одной из победительниц стала магистрант Института физики Лилия Спирина. Разработанная ею методика позволяет по акустическим замерам шумов скважины определять ее газонасыщенные интервалы. Ученые применяют так называемые нейронные сети, представляющие собой систему соединенных и взаимодействующих между собой простых процессоров. Говоря о практической значимости данной работы, следует пояснить, что на любых этапах разработки нефтяных и газовых месторождений важно знать состав флюида в работающих пластах скважины. Метод, который предложен Лилией Спириной, позволяет определить, на каких участках скважины происходит добыча газа. А на этом все.